добрый день друзья сегодня мы затоим очень полезную в наше время самоделку вечную свечу которая будет работать нет от батареек и нет аккумуляторов потребуется небольшой отрезок фанеры и вот такая колодка закрепляю ее с помощью винтов С помощью клея приклеиваю выключатель. На самый край приклеиваю также еще один клемничек. Следующим этапом является установка таинственных деталей. Именно они и будут являться источником питания. Стоит отметить, что указанные мной накопители соединены последовательно параллельно. Поэтому стоит установить еще и перемычку. Выключатель соединяю с разъемом. В коннектор устанавливаю светодиод белого свечения. С обратной стороны устройства устанавливаю USB-штекер с выводами. Подключаю выводы к схеме. Подключаю устройство к USB-зарядке 5 вольт. И оставляю буквально на пару минут. Ориентировочное время свечения чуть более двух часов. Я уже провел ряд тестов и могу об этом утверждать. Те, кто разбирается в электронике, наверное, догадались, что это. В качестве, точнее, накопителей используются суперконденсаторы, так называемые. Емкость каждого 15 фарад. Вообще, лучше всего было бы использовать один конденсатор на напряжение 5,5 вольт. Емкостью, скажем, 20 пикофарад. Но, к сожалению, у меня такого не нашлось. И пришлось соединять конденсаторы на напряжение 2,7 вольт. Встречно-параллельно, точнее последовательно-параллельно. В случае, если использовать один конденсатор, разумеется, размеры всей конструкции уменьшатся в разы. Также стоит учесть, что чем больше емкость ионистора, тем выше срок службы, тем дольше будет светить светодиод. Поэтому лучше всего обратить внимание именно на максимальную емкость. Основное преимущество такого маячка отсутствие батареек и простота в изготовлении. В моем случае, подчеркиваю, сложно, поскольку я использовал несколько суперконденсаторов. Если же использовать один, все сводится к затрате времени буквально 5 минут. Для новичков особое внимание при сборке подобного устройства стоит обратить на полярность. У светодиода Самая длинная ножка. Это плюс. У конденсатора, у любого. Минус обозначен на корпусе. На этом все. До новых встреч. Пишите свое мнение. В комментариях жму руку, но посран. Пока.